Состоялось заседание Государственного совета Республики Татарстан. Провел заседание председатель Государственного совета Республики Фарид Мухамедшин. От лица Казанского федерального университета выступил ректор Ленар Сафин с докладом о реализации в КФУ программы «Приоритет 2030». Валерий уважаемые депутаты Государственного совета Республики Татарстан, прежде всего хочу поблагодарить за возможность рассказать вам о программе развития Казанского федерального университета по программе «Приоритет 2030» и вклады нашего вуза социально-экономическое развитие республики.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 здравоохранения, информационных технологий. Благодаря федеральному проекту «Цифровая кафедра» 2300 студентов не IT профиля осваивают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 Мы начали заниматься вопросами промышленного дизайна. Был создан новый профильный институт. Здесь у студентов формируются навыки проектирования, моделирования, конструирования. Благодаря поддержке республики, а также нашего индустриального партнера компании «КамАЗ» в бирже Челнах формируется передовая инженерная школа». В сфере интернационализации наиболее важным достижением КФУ за отчетный период стало открытие филиала на территории Республики Узбекистан в Джизаке. Целью создания филиала является подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан, обладающих глубокими фундаментальными и научно-практическими знаниями на основе современных образовательных программ Казанского федерального университета и отвечающих международным стандартам. Мы смогли запустить данный проект. Сегодня там уже обучается 360 студентов. 10 февраля текущего года наш филиал посетил президент Узбекистана Шавкат Мирамонович Мирзиев и дал положительную оценку его деятельности. Было решено несколько важных вопросов по дальнейшему развитию филиала. Не оставили без внимания недавнее вручение премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Ирику Мухмадинову, научному сотруднику Казанского федерального университета. Его проект катализаторов нефти отметился как один из актуальных на нефтяном рынке. Университетом разработаны газогидратные технологии, хранение, и транспортировки природного газа, который на порядок дешевле СПГ. В этой связи не случайно нашего молодого ученого Ирика Мохамеддинова, который получил премию президента Российской Федерации и был отмечен как молодой ученый за разработку катализатора для повышения нефтеотдачи пластов. После доклада прошла вопросно-ответная сессия, где Ленар Сафин ответил на интересующие вопросы гостей заседания. Так, первой темой обсуждения стала новая система высшего образования в стране, которую вчера в своем послании Федеральному совету анонсировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Как на ваш взгляд, нужен ли новый закон о образовании с учетом вчерашнего выступления нашего президента Владимира Путина? Нужно проанализировать те новые вызовы, которые стоят перед нами, посмотреть, что, наверное, в нашем законе. На сегодняшний день несовершенство и возможно мы придем к инициативе, что нужен новый закон об образовании. Также на заседании поднялся вопрос, касающийся научного движения в стенах Казанского университета и за его пределами. Вот я вспоминаю, как свою комсомольскую работу и там у нас были соревнования среди вузов по деятельности научных кружков среди студентов. Как эта работа? Вы думаете над этим, чтобы активизировать эту деятельность среди студенчества именно через создание научных кружков? В каждом институте есть по 10-15 кружков научных, и они занимаются разными тематиками, то есть разной проблематикой. Это действительно, вот в Униксе, весь Уникс был у нас, в общем-то, наполнен этими решениями, иногда очень интересные решения, и у ребят есть уже и стартапы, поэтому я... Приму эту информацию и к сведению. И на совете ректоров, я думаю, на ближайшем мы этот вопрос поднимем. Думаю, что межвузовское, в общем-то, такое, скажем так, соревнование кружков, я думаю, нам не помешает. Это точно. Спасибо. Спасибо. Отметим, что получателями социальной части гранта программы ⁇ Приоритет 2030 ⁇ стали 46 университетов из 22 субъектов всех федеральных округов страны. Адрина Абдрахманова, Универньюз.